Во Франции уже все готово для жизни. А в России нужно ждать долго, когда сделают. зачем долго? Это вот к вам, если приходят люди, говорите, там, вы нас поддержите, нам надо там 10, там, 20 лет, как они, чтобы в России все было хорошо. Если вам человек не говорит, что в России будет все хорошо через 40 дней, вот я вам говорю, через 40 дней все будет нормально. И вы почувствуете значительные перемены, значительное улучшение жизни, значительное финансовое улучшение. Если вы этого не почувствуете, нахер гоните. И каждого, кто вам обещает что-то другое, гоните нахер сразу. Как говорят, не, нам надо вот один президентский срок, а потом еще бы второй, чтобы власть не менялась. Мы это уже, блядь, слышали. Нахер Путина, Гельцина и всех остальных. Они нам нахер не нужны. Нужны люди, которые будут служить своему народу. И которым ничего не надо. Нужно, чтобы они были патологически тщеславными, как мальцев. Только такие люди смогут Россию вывести. Им ничего не нужно. Ни денег не нужно. Ничего. Им нужно, они тщеславны, Им нужно реализовать себя. Чтобы в будущие времена говорили, вот были Ликург и Мальцев. О, вот это... Были законодатели, такие ге-гей, ну может еще кого-нибудь вспомнит. Там, салона может быть, и то навряд ли. Да? Вот тогда да, к этому надо стремиться, к этому я стремлюсь. И для меня это абсолютно понятно. Когда человек, я смотрю, он да, и вроде, до да, и не жадный он, и не такой, и не сякой. А что ж ты хочешь тогда во власти? А что ж ты тогда туда рвешься, что тебе там делать? Вот я терпеть не могу, и ненавижу. Но я супер тщеславный человек, я хочу реализоваться. Хочу сделать народу России так хорошо, чтобы у меня еще тысячу лет вспоминал. И не обязательно хорошими словами. Чтобы он говорил, бля, там такой был бес, он посадил на коле всех этих Путиных, там такой устроил, мама не горюй. Ну да, ну потом народ стал жить хорошо, вот там потому что тот-то-то установил народовластие, вот написали такие-то-такие-то законы и прочее-прочее. да, Там, как ликург, да, ретро написали. да, Вот, смотрите, вот есть у нас такая ретро на, на тысячу лет. Это для меня абсолютно понятно. а Когда люди идут, и непонятно, зачем они туда идут. Деньги не нужны, да. Там власть не нужна, да. На самом деле нужны власти деньги. Потому что только одно может это перебить. Только одно более жестко сжигает человека. Больше, чем алчность и жажда власти. Тщеславие. Вот и надо ориентироваться на таких. А ага, он говорит, я иду, чтобы все сделать хорошо народу, хренов как дров. Исходите только из самых низменных качеств человека, рассматривайте и применяйте эти низменные качества к тому, чтобы улучшать жизнь людей. Вот только так. А если говорить, мы потому что мы добрые, таких добрых эхов, знаете, мы сколько видели в жизни. Мальцев ближе к делу. А мы к чему? Странно. Вот человек тоже понятен. Абсолютно. Алексей пишет, дядя Слава, я э, с тобой буду их накол сажать, я открою, хочу уже давно. Абсолютно понятно. Абсолютно понятно. Это хорошее качество человека. Нет, это супер отрицательное качество. Но я его вполне понимаю. Он для меня понятен, как открытая книга. А Когда вот я хочу прийти не для того, чтобы там этот на накол садить, а для того, чтобы там всех осчастливить. Но тот, кто вот это пишет, он это многих людей на духа не выносит. Почему? И правильно делает. И правильно делает. Что же этих ватников выносить, что ли? Так все-таки накололи, или на ему. Так есть будет трибунал, это что, не мне решать. Такие вещи вообще один человек не должен решать никогда. Такие вещи, я уже говорил, должен решить трибунал, а утвердить весь народ. И я буду этого добиваться, чтобы весь народ проголосовал за утверждение приговора трибунала. Чтобы потом не сказали, пришли какие-то злодеи, пересажали тут Вовочку замечательного накол, нихера. Все должны, все до единого должны будут проголосовать. И утверждение приговора трибунала это основное условие вообще народного трибунала. Почему он народный если каких-то людей назначили, да, они там что-то раз подписали, пошушукались и все.